Коррор, говорили мне они. Ну тут ничего страшного-то такого и нет. Все, доста. Эх, ты кто такой? Елы-палый, какого черта? Это хуги-вуги! Отстань от меня, черт тебя дери, хуги-вуги! Отстань от меня! Нет! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть совершенно новый хоррор под названием Poppy Playtime! Давно не был на моем канале хорроров, и что-то я уже немножко подсоскучился по ним. Давай-ка мы сегодня с тобой прочувствуем ту самую атмосферу, которая царит в этой необычной игре. А ты, мой дорогой зритель, сделаешь для себя свои выводы. Стоит ли вообще тебе играть в эту игру, или же нет? Ну что ж, поехали! Что так темно? Включите свет! Включите свет, я боюсь темноты уже, а ну в, в самом деле... Во, вот так-то лучше. Welcome! Welcome, друзья. Однозавод, на, на котором раньше производили игрушки различные. Интересные, да, полезные. А может быть и не очень. И, собственно говоря, мы с удовольствием судьбы каким-то образом забрели и хотим выяснить, что же здесь у нас такого произошло-то страшного. Ну, судя по началу, как-то здесь не очень-то страшно, да. И можно свободненько гулять. Что это за звуки странные такие сейчас были. Да, можно свободно гулять, чувствует себя вполне а, нормально. Единственное, напрягает пока что то, что что здесь вообще никого нет, и здесь полная заброшка. Так, что это такое? Ну-ка, давай посмотрим. Опа! Какую-то мы кассету скоммуниздили. Отличненько. Я так понимаю, зеленая кассета должна это куда-то вставляться, чтобы посмотреть. Да, наверное, вот в этот вот видеомагнитофон. Да, еще помню, что такие у нас видеомагнитофоны раньше были. Старенькие очень. У меня лично у самого такой раньше был. Так, что там показывают? алё Алло! Да, кстати, хочу сразу сказать, что игра у нас не переведена на русский язык, локализации нашей здесь нет, поэтому будем просто-напросто на бум сейчас ломиться во все локации и чисто на энтузиазме, как говорится, вывозить всю эту чехарду. Чего там говорят-то, я не понял, а? Что-то там, короче, нам рассказывают по этому телевизору, но я толком ни хрена ничего не понимаю. Просто-напросто беру свою инициативу в рученьки и погнали дальше. Так, что такое? Если у нас здесь закрыто, это не значит, что сюда нельзя попасть. Вот так вот перепрыгиваем просто и идем дальше. Так, тут тоже что-то у нас закрыто все. Сверх какая-то у нас... Пятерня, давай пятерню дам Нельзя мне пятерню дать, к сожалению А я бы дал сейчас с удовольствием Так, ну что, погнали дальше Что-то у нас там голос продолжает нам рассказывать Непонятная картинка, ни хрена ничего не понятно чего вы там показываете и уж тем более а, Что-то там рассказываете Пойдем-ка мы с тобой, наверное, прогуляемся Да, и изучим как следует, что у нас здесь Такого интересного Ух, Нифига себе, какой крутой постер Да, Поппи, вот, what, to play? Да, да, да. Отличненько. Так, что это такое? Какой-то у нас тигренок без задних ног. Как же судьба с тобой распорядилась-то не очень хорошо. У тебя с ног задних нет, а? Как тебе живется-то? Ну, это всего лишь игрушка, поэтому ничего страшного. Так, ну что, идем дальше. А, Пойдемте туда, пройдем. Не получается у меня... Тырк, тырк, тырк, пустите меня. Алло, я туда хочу пройти, ну почему? Не пускают почему-то меня. Здесь у нас, я так понимаю, какой-то код надо ввести. Давай-ка потыкаем. Так, ну все, я, ребята, обучился, обучался в самых лучших хакерских школах. Не работает, короче говоря. Да блин, я сколько лет своей жизни потратил, нифига не могу... С а, Схакерить, что ли, здесь в этом месте? Да как так-то? Ну, ладненько, пойдемте тогда назад, сходим Я так понимаю, эту дверь мы откроем При после получения какой-нибудь подсказочки Уэлком, здорово, здорово, да Я так понимаю, вокруг тебя здесь вся эта история вертится Но мы с тобой обязательно еще Познакомимся в процессе, это я уверен в этом Так, ну что ж, пошли дальше Хоррор, хоррор, хоррор, а ни хрена не страшно Какой красивый динозавр, да Окошечко разбито почему-то Может, уборщица просто ходила, здесь швабры задела И вот тебе последствия, пожалуйста, после этого Уволилась отсюда нахрен, чтобы не выплачивать долги так ну все поехали о паровозик чух-чух паровозик чух-чух чух а паровозик это конечно интересная тема а, да игра у нас в первую очередь головоломка и здесь для того чтобы пройти куда-то дальше я так понимаю нужно исследовать а местность и а, ну разбираться что к чему да вот у нас там был кодовый замок Здесь у нас паровозик, и у паровозика очень интересная комбинация его вагончиков и самого паровозика. Значит, зеленый, розовый, желтый, красный. Я думаю, что это и есть подсказка. Для того, чтобы нам открыть ту самую дверь. Возможно, я что-то упускаю, друзья мои дорогие. Подсказывайте, если что, в комментариях, что я где-то что-то пропустил. Я повторно это обязательно найду. Так, ну что ж, ну что, я так понимаю, здесь ни хрена больше ничего нет. Да, запоминаем зеленый, розовый, желтый и красный. Такие цвета у нас паровозика. Скорее всего, это комбинация цветов и будет кодом для вот этой нашей э, дверочки. Давай попробуем. Так, зеленый. Так, что не нажимается-то? Алло, а, надо еще одну клавишу нажать, чтобы неправильно сработало. Так, зеленый, э, желтый, э, розовый и красный. Пабамс. Открылась, нет? Подожди, зеленый, розовый, желтый, красный. А, отличненько, да. Угадали мы комбинацию. Проходим в следующую комнату. О, сколько здесь телевизоров? Ни хрена себе! Дайте мне один хотя бы унести, а? Телек поставлю поближе, чтобы удобнее было смотреть футбол. Чё в этой комнате надо сделать? Ох, кассету вижу я. Давайте-ка еще одну сейчас кассеточку мы вставим, вот в этот вот видеомагнитофон, да, для каждой кассеты свой видеомагнитофон, как мы можем заметить, да, для зеленый-зеленый, для синий-синий, так, что у нас тут показывают, Playtime. что у нас тут, новости, давай посмотрим, вау, какие руки у нас тут охрененные просто, синяя и красная. Эти руки, я так понимаю, э, нужно как-то использовать. Я тогда нам тут сейчас все рассказывают подробненько. А вот нам тут демонстрируют, как у нас манекен может спокойненько лапать вот этот деревянный блок. Слушай, ты бы что-нибудь еще другой полапал поприятнее, а не просто деревянные блоки. Я бы таким рукам нашел достойное применение, конечно. Просто отрывает голову. Просто негодяй какой. Смотрит, голову оторвал до таком же манекену, как и он. Можно, типа брать какие-то предметы. А, можно типа взаимодействовать, да, что-то. Какие-то цепочки составлять, я так понимаю. Ну, короче, логика своя здесь есть, механика тоже. Я так понимаю, что-то должно сейчас произойти. Только не пугайте меня сильно. Я вот сюда в уголок зажмусь со стороны, посмотрю на все это. Ух! А там у нас, смотрите, открывается окошечко. Ну что ж, я так понимаю, это та самая штуковина, про которую нам здесь сейчас и рассказывали. Давайте мы ее сейчас возьмем. Так, что она не берется? Что-то не берется, друзья. А, все, взял, все, друзья. У нас есть та самая рука, про которую нам здесь и говорили. Ну-ка, давай полапаем сразу телевизор. Ну-ка, монитор. опа да, можно, друзья, перетаскивать. Ну-ка, давай. Опачки, да, есть взаимодействие. Ну-ка, там что-нибудь есть за монитором? Нет, никакого секрета там, к сожалению, у нас э, нет. Так, ну что ж, теперь у нас есть рука. И куда бы вы могли подумать, мы сейчас пойдем. Мы пойдем, конечно же, обратно... Там, где у нас была рука вот за эти турникеты Так, ну что, мне сюда ведь? Я правильно понимаю? Ну-ка, давай-ка пройдем-ка Че нас там ждет дальше? А перед этим, конечно же, хочу тебе сказать, мой дорогой зритель Что у меня на канале есть не только видосы По Поппи -по -по playtime -по но еще и куча Других видосов по самым разным современным Видеоиграм. Приятного тебе просмотра А мы, конечно, продолжаем. Так, ну что, давай Залапаем уже вот эту перчаточку Петерню Здорово. И, я так понимаю, да, все правильно, друзья, пока что логика моя меня не подводит. У -у -у, ничего себе! И ты уже здесь, да? Ты уже в полный рост предстал передо мной, как лист перед травой. Ну что, давай тоже пятерню. Аба, здорово! Попал, нет, вроде что-то взял. Ну-ка, дай сюда петерню. хоба! Не получается. Привет, мордатый. Че тебе здесь надо? Ты здесь типа самый главный, да? Но ты в этом ошибаешься. Теперь и я здесь самый главный. Я здесь сейчас все-таки раскрою все секреты этого вашего злачного места. Куда мне дальше надо идти? Давай попробуем вот сюда. Кафетерия. Не пускают меня туда почему-то. Ну, давай сходим в другое место. О, тут аж две руки. А второй-то у меня нет пока что. У меня только есть одна синяя. Ну-ка давай залапаем. Ничего не происходит, да, я так понимаю, здесь все понятно, все логично Тут нужна еще одна красная рука, чтобы можно было эту дверь а, вскрыть Ну что, чувачок, подсказочки-то какие-нибудь будешь давать, нет? Сегодня или так будешь вставать, как истукан Ничего он, ребят, не хочет нам рассказывать Давайте выдвигаемся дальше Тут у нас что за зона такая? Какая-то, видимо, тоже зона интересная Туда меня тоже не пускают Да что ж такое, где я провинился что меня никуда не пускают, а? Давайте искать дальше подсказочки Innovation зона Нам, я так понимаю, туда обязательно дадут пройти, но только попозже истинка, ну давайте хотя бы сюда, можно спустят, Сюда тоже не пускают, да что ж ты будешь делать Да сегодня что, не мой день, что О, наконец-то, я нашел это место Куда можно попасть, давай-ка залапаем Что я сделал, это не я Это не я, друзья, это не я, не я, не я Что это было, что за странный звук Ты что-то мне хотел сказать, Поппи А ты не Поппи, а кто ты такой, а это Хугги Хуги это, друзья, Хуги Муги здорово. <с> Извиняюсь, если тебя неправильно назвал вначале, да. Значит это Хуги у нас, да? Хуги а, Виги, Хуги Вуги у нас, да? Монстр 1900 а, игр игрушка образца 1984 года. Привет, я из 2021 чувак. <с> О, а я ключ что ли взял сразу же? Отличненько. Ну спасибо за ключ, да. Спасибо за подсказочку. Пойдем, мы наверное сейчас используем по назначению. Это приблуду. А, я то куда мне? Куда, кстати, идти-то? Куда? Это отсюда я пришел, да-да-да. Спасибо, Хуги, я как-нибудь обязательно зайду. Пойдем прогуляемся пока что. Вот, вот сюда, все верно, нас сюда пускают, да, за эту прям-таки за железную дверь. И что у нас здесь? Смотрим, темные помещения опять какие-то, да. В игрушках-хоррорах без темных помещений ну просто никогда не обходится, да, это самая основная фишка. Как без них-то? О, а ты кто такой? Ты жена, что ли, по этого самого Хуги? Хуги-вуги. Похоже на жену, да, вот у меня тут и швабра, смотри, есть, которая она убирается, да, то есть это хозяйка, которая здесь помогает этому мужлану а, приборкой заниматься, да, в этих местах. Ну да ладненько, здорово тоже, стернёте прям в нос, Так, ну что, поехали дальше, что у нас здесь такое? Какие-то щитки электрические, блин, электричество, боюсь, как огня. Мне бы сюда вот не стоило заходить, да, потому что боюсь, что меня как током шиндарахнет. Хотел сказать, что сейчас кто-нибудь из угла еще выбежит меня, как испугает какой-нибудь электрический монстр. Но тут пока что вроде бы спокойно. Так, ну что, залапаем эту штуку. Опа! Получилось, ё-мо мое Так, оторвали, значит, мы это, это дело все. Граб тут тут диверт пауэр. Нам что-то говорят, надо залапать, видимо. Ох ты! Ничего себе, как так получается? Ну-ка. У меня рука, смотрите. У меня волшебная рука. Что происходит со мной? У меня рука светится. Я так понимаю, это как-то можно будет с помощью этой штуковины куда-то что-то подвести, провести, наверное, да? Ну-ка, давай попробуем, подведем. Или к розетке вот к этой вот надо подвести, нет Вот к этой дуре, скорее всего, надо подвести каким-то образом Да, друзья, да, лампочка загорелась А это значит, что мы движемся а, в правильном направлении Куда дальше? Чего дальше надо сделать мне? Вот к этим щиткам, наверное, подвести не, под, не получается Главное, самого, чтобы не шандарахнуло током Так, давай пройдем еще немножечко Насколько хватит длины, интересно, это бесконечная у нас длина или нет? Не получается О, еще, по-моему, одна такая же штукетца. Давай к ней подведем, ну-ка так, так, так, и обачки, отлично, просто великолепно, первая задача, как говорится, выполнена, я так понимаю, мы можем смело возвращаться обратно туда, откуда мы и пришли, Хуги-Вуги, ты где это, чувак, куда он делся, друзья, он же только что был здесь, Хуги, не шали, а ну покажи свою симпатичную мордашку, Показываю уже, давай, чувак, Хуги-Вуги, он меня смотрите, сувенир оставил, ну хотя бы так, вы посмотрите, сколько игрушек Хуги-Вуги здесь разбросано, о, этот улыбается, этот, кстати, не улыбается, а они все разные, черт возьми. Я бы хотел себе такую игрушечку, чтобы мне подарил кто на Новый год. Отличненько. Тут какой-то грустный Хуги-Вуги, смотрите. Опустил глаза. Тут у нас Хуги-Вуги веселый. Короче, друзья, у нас эти все игрушки, они разные И только что этот большой хуги-вуги куда-то скрылся Теперь-то у меня точно все заработает, есть такое дело Ну что ж, проходим дальше, друзья мои, да Ну что ж, продолжаем играть мы в попе Playtime. У нас следующий уровень Какие здесь интересные мотивирующие постеры Смотрите, кэнди-кэт какой с языком длиннющим Охренеть просто Какой огромный привет мне передает Что это было? Что за странные звуки, друзья, только что были? Мне кажется, я что-то упустил очень важное да-да-да И что то как-то мне немножко подс... Ох, какой там у нас коридорчик-то темный. Я туда не пойду Хуги-вуги там меня ждёт Хуги-вуги, не шали Хуги-вуги, я иду Ты только меня не пугай, главное Я надеюсь, что он сзади не нападет на меня, да В принципе, пока что здесь достаточно светло в этих помещениях Поэтому, ну, темных помещений-то, конечно, я... Ай-яй-яй-яй-яй, что это было? О, уже, ребятки, становится немножко ссыкотно Хуги-вуги, ты что ж какой шалун-то, а? Шумит он здесь мне. А, ну-ка, подожди, подожди, доберусь я до тебя. Ой, доберусь, покажу, кто здесь папка на самом деле. Так, дверь давай закроем. <с poetry> а то как-то сыкано становится. Так, это что такое? Запчасти какие-то валяются у нас от игрушек Да, напоминаю, что мы находимся на заводе э, Судьба, которого, с которым распорядилась не очень-то хорошим образом Да, все люди куда-то пропали, все рабочие пропали Все игрушки куда-то разбежались И вот мне предстоит сейчас выяснить, как, как, как же у нас обстоят э, дела на этом заводе Дошел я тут по пути, значит, вот такой вот желтенький э, видеопроигрыватель но кассету от него я нигде а, не вижу. Скорее всего, ее где-то спрятали. Возможно, она где-то под ящиками валяется. Ну-ка, давай проверим. Так. Но здесь я тоже ничего а, не нашел. Кстати, эти коробки тоже можно разгребать, если что. Я, возможно, что-то, друзья, упускаю, пропускаю. Если что-то вдруг упускаю, вы следите за мной, да, внимательно. Потому что братишка, скорее всего, то еще лопух. Он может спокойно пропустить все самое важное. Если ты, зритель, такое заметишь, то обязательно пиши, кричи мне в комментариях. Я непременно исправлюсь в следующем своем прохождении. Так, ну, ну что ж, у нас обзор-позор, продолжаем дальше э, исследовать мир Poppy Playtime. Новая локация, какая-то механическая рука. Давай-ка сразу думать, так как у нас игра-головоломка, нам предстоит сейчас подумать... Что же сделать а, дальше? Я понимаю, надо что-то, видимо, сделать опачки. Смотрите, эта штука, которую я подобрал, можно установить вот сюда и сразу же можно прикинуть, что нам остается найти оставшиеся. О, вот там вот вижу одну. Раз, фи мы отсюда прям достали. Давай поставим. Зеленый же была у нас, отлично. Легко и просто. Можно даже туда, наверное, не спускаться. Ну хотя, мне кажется, скорее всего, надо будет спуститься Ну что ж, давай спустимся, проверим Где у нас оставшиеся части? Вот там еще одна часть Не то я взял, ну-ка давай издалека Не хочу я подходить далеко слишком, ну-ка Используем нашу суперскую, феноменальную руку И достаем прямо издалека Что еще здесь можно в этом помещении найти Интересного? Хуги-вуги, выходи Я тебя не боюсь Хуги-вуги, выходи Подружусь, подружусь А может и нет, а может мне сразу он голову откусит И все, и бросит меня в какую-нибудь из этих коробок И я буду там гнить до скончания своих времен так, ну что ж, хуги-вуги, не пугай меня. Ох, ты какая голова интересная. Какой у нас там котеночек, да, а, притаился. Притаился он туда. да. Я хочу тебя собрать, чувачок. Не получается собрать этого котеночка. О, нашел то, что искал. Нам нужно собирать вот эти сейчас фрагменты. Вот эти фрагменты нам нужно собирать для того, чтобы их вставить куда а, нужно. Там, по-моему, парочку я уже вставил, парочку я уже взял. И сейчас мне надо каким-то образом... Вернуться обратно. Ну вот как это сделать, пока что я ума не приложу каким же образом мне пробраться обратно. Давай-ка думать и решать. Все ли я здесь посмотрел? Может, эту голову мне надо взять? Чувак, что-то с тобой, смотрю, жизнь-то вообще обошлась очень нехорошо. Смотрите, как покромсал на куски-то, а. Ой, не завидую я тебе, родной! Ой, не завидую! Давай выздоравливай! Слышь, у нас сейчас нелегкие времена. Здоровья и только могу пожелать. Так, ну что, мы идем дальше. Так, нам надо вот за эту дверь, мне кажется, да. Не зря же здесь подсказочки. Полапай эту дверь, и ты пройдешь дальше, да. Интересные подсказки. Мне они нравятся. Так, ну что проходим дальше. Мы оказались в той же комнате, в которой были вот с этим приемничком, но я ведь так и не нашел кассету для этого приемника и мне почему-то кажется, что она должна быть где-то в этой комнате. Значит вернулся я поискать кассету и тут увидел вот это. Вы посмотрите, он за мной наблюдает даже вот из той дырочки. Слышь ты, хуги уги пошел вон отсюда! Рано еще на меня пялится, попозже, попозже меня догонишь. Пока, слушай, не мешать, чувак, а. Да, я займусь делом. Мне надо кассет найти, я здесь где-то ее оставил, никак не могу до нее добраться. Ищем, ищем, друзья, гораздо лучше надо смотреть, лучше надо искать. О, друзья, я был прав в своих убеждениях, она точно оказалась в этой комнате. Так, ну что ж, пойдем в ведло, посмотрим уже, что нам эта кассета покажет интересному. Ну, потому что, ребят, по-другому здесь быть не может, я вот локацию вряд ли уже а, вернусь на протяжении своего прохождения. Так, ну что ж, втыкаем и смотрим, что нам там покажут. Алло, включай. Все же телевизор Так, нам показывают механическую руку Рассказывают, как нужно правильно с ней взаимодействовать Да, после того, как мы взяли все эти штуки Но я уже, в принципе, понял принцип действия Не будем зацикливаться на этом видосике Да, попробуем дальше создать а, свой Так, ну что ж, давай пройдем и посмотрим, что у нас тут такое Вот она, собственно, эта рука, про которую нам говорит этот голос Что это было вообще? Что за странные звуки у нас тут? Опа! Точно, друзья, он за мной подглядывал прямо из этой дырочки, гадина такая, я так и знал, что этот хрен уже за мной наблюдает, вы видели, ребят, вот эта, кстати, дырка, она была там открыта, я не специально акцент сделал, и этот гад подглядывал за мной, а теперь она стала закрыта, ладненько, ребят, очень много здесь деталей, вот таких вот пугающих, так, ну мы вставляем сюда все фрагменты и заводим эту всю машинерию, да, все у нас заработало. Давай-ка посмотрим, что у нас будет сейчас происходить Главное, чтобы в хуги уге меня сзади не навалял И все, так Что-то мне сюда пытаются передать Что-то мне подвозит эта механическая рука Я вижу, что там у нее что-то есть мне кажется, да, друзья, это то самое и есть, что я думал. Это второй фрагмент нашей с вами э, ручки. Теперь у нас две руки. Е-мое, здорово! Питерня, раз, пятерня два, пятерня синяя, пятерня красная, или же наоборот. Ну все, хуги хуги я готов с тобой поприветствоваться. Прям-таки двумя лапами сразу. Если ты мне, конечно, не оторвешь их все при первой же встрече. Так, ну что, я так понимаю, пришло время сразу же задействовать. Так, сюда красная, сюда синяя, и проход в другую зону уже. Открыт. Добро пожаловать в совершенно новую локацию. А ты, Хуги-Вуги, подожди, я уже иду за тобой. Я иду за тобой, чтобы ты мне рассказал. Ой-ой-ой, куда это мы покатились-то? Так свеженько и бодренько. Так, этому что, откроем? Нет для меня сегодня. Не хотят они открывать для меня вот эту дверку. Но, я так понимаю, надо что-то здесь сделать. О, два. Цифра 2 это указывает на то, что это, скорее всего, действие номер 2. Головоломочка у нас опять, да. Головоломочка. А это почему не открывается? Это же должно, наверное, открыться или же нет? Ну-ка попробуем. Так, сюда же мяком ничего не получается, ничего не происходит. Ага, надо сюда пройти. Ладно. Давайте, ребятки, вторую головоломочку мы сейчас будем проходить. Я уже вот эти штуки, кстати говоря, видел. И тут какая-то должна быть связь сейчас. Электрическую сеть надо провести здесь, да. Давайте поработаем немножко электромонтером. Ага, вот она, однерочка. Так, цепляем сюда. Или подожди. Нет, подожди, давай-ка отцепимся. Тут как-то ведь можно пройти на центр. Да, вот он у нас центр. С этой стороны у нас эта штуковина. И давайте вот к однерочке подключаемся синим. И проводимся вот э, здесь, с этой стороны. Так, есть коннект, загорелась. И теперь нам нужно э, найти другой рукой другую кнопочку, вторую. Опачки, есть такое дело, друзья. И меня куда-то понесло. Что-то куда-то меня понесло а вообще. Смотрите, ребят, гонки, похожи, Горки начались американские, только в полнейшей темноте. Ни хрена не вижу, хоть свет какой-нибудь включите. Едем, едем, куда не знаю. Опачки, и этого достаточно. Да что ж такое, можно как потише, а? будешь делать. Подбрасывают они мне кусочков всяких различных. Расчлененка, друзья, у нас пошла. Только расчлененка кусками из игрушек досыпется во все стороны. Так, ну что ж, мы возвращаемся, я так понимаю, обратно. Есть такое дело. Выбираемся из этой трубы. Так, мы уже почти что на месте. Нас ждет совершенно новая локация. Какой-то интересный просто парк развлечений у нас здесь, да? Хуги-вуги, покажись. Хуги-вуги, выходи. Я к тебе пришел знакомиться с тобой. Не хочет к нам Хуги-вуги выходить, а у нас, смотрите, совершенно новая головоломочка. Так, давай попробуем нажмем. Пабамс! Ну-ка, если рукой, пабамс. Не получается нажать. Так, что у нас тут такое? Я так понимаю, это какой-то парк развлечений, да, конвейерного плана такого. А, не, это конвейер просто по сборке, видимо, этих самых игрушек. Что нам надо сделать здесь? Давай думать. Есть лестница, по которой, скорее всего, можно будет подняться. Розовую кассеточку бы взять где-нибудь, но я думаю, сейчас в процессе мы ее замутим. Так, что тут, типа, прыжка меня хотят обучить? Давай попробуем. И разбежались и подпрыгнули. Разбился? Нет? А хп где мои? Упал Ничего себе, высота-то здесь не маленькая, однако Ножки-то меня подкосило немножко Так, что еще можно сделать? Мне кажется, где-то я не нашел здесь кассету Розового цвета Давайте будем ее искать Так, здесь что у нас такое? Не получается, здесь тоже не получается Так, давай посмотрим вот за этой коробкой А, все, друзья, понял, тут у нас просто решеточка А, рука застряла Рука у меня застряла Так, ну все, мы освободились вроде бы Давай сейчас попробуем здесь походим И поищем что у нас здесь можно интересного-то найти? Так, здесь у нас электричество надо подвести. А куда его надо подвести? Смотри, сколько здесь столбов. Ну, с каждым разом все сложнее и сложнее. Ладно, погнали. Давай мы сначала посмотрим видяшечку. Может быть, нам здесь что-то интересное подскажет. Так, вставляем и смотрим. Что там интересного нам сейчас покажут по телевизору? Как-то не очень прикольно, согласитесь, друзья. Да, поэтому мы, наверное, идем дальше, все-таки э, дальше будем мозговать, как здесь все-таки пройти. Да, да, да. Это очень интересно, это очень заманчиво. Ну, пойдем попробуем еще одну попыточку сделать, так раз. И вот отсюда я постараюсь сейчас не так вот именно завернуть, а пройти с этой стороны. Раз. После чего, после чего я постараюсь подцепить второй рукой вот этот контакт. Не получается, друзья, подцепить меня этот контакт. Вообще никак не получается. Хотя, возможно, знаете как? Возможно, я смогу сделать вот так. Обойти потом вот здесь. И уже после этого смогу... Да, друзья, вот так вот именно хватает длины, если мы обойдем таким вот макаром. И все. Сейчас должно сработать. Давай. Бабамс. Не получается. Ну-ка еще разочек. Бабамс. Давай, давай, давай, давай. Отлично. Вроде что-то сработало. Ну что, заводись давай. Давай, заводись, чудо-машина Провода все подключены И осталось, мне, мне теперь кажется, осталось подключить нам а, за, Запустить эту машину в действие Ну что, хуги-вуги Я иду уже включать твою дур-машинку Сейчас посмотрим, как она у нас работает Запустилась, да, смотри, горит, горит зелененьким у нас машинерия вся Сейчас я понажимаю здесь Я в этом профи просто, да Я профессионал по наладке подобных машин Так, давай здесь включаем сейчас, да Дергаем ну, сейчас-то должно работать, нет? Еще разочек дергаем. Еще разочек дергаем. Блин, ничего не происходит. Ну, ладно, я так понимаю, надо вот на эту на центральную кнопочку нажать. Так, ну что, бабанс. Нажимаем. И что? Не понял я. Оу! Оу! Оу! Здорово, ребятки! Какие же вы красавцы-то все-таки! Ну что, у нас будет процесс происходить сегодня? Нет какой-нибудь? Надо загрузить, я так понимаю, у вас что-нибудь, да? Давайте попробуем подергаем теперь рычажки. Да, они у нас засветились, смотрите особенным цветом. Загружаем отсюда. Пошли у нас детальки. Налаживаем конвейер. Я только не знаю, мы налаживаем его в плюс себе или же в минус. Так, вторая пошла. Отличненько. Тут у нас тоже должны детальки подаваться. Да, смотри, другая деталька пошла. Конвейер-то работает. чуть это за машина? Она производит или что она делает вообще с этими игрушками? Или она их утилизирует просто-напросто? И третья машинка пошла. Подожди-ка. Запускаем еще один рычажок. Давай, родной. Так. Три рычажка мы врубили Голова зайца пошла Или кто у нас там такой И все, друзья, процесс запущен Мы сейчас наблюдаем с вами сборку игрушек Только дальше что сделать Я ни, ни ума не приложу Мне кажется, надо сейчас сначала понаблюдать за этим всем делом После чего нам должна Должно, короче, что-то произойти, да Ну все, ждем Что-то, ребят, проис, происходит у нас. Смотри, запчасти пошли, да Мы наблюдаем сейчас конвейер по сборке игрушек Здесь у нас, я так понимаю, игрушки уже подраскрасили, да Это у нас покраска игрушек Здесь, я так понимаю, у нас вторая стадия сборки Тут, видимо, что-то еще с ними делают Так, видите, у нас закрывается Что, их прессуют, что ли, я не понимаю? Что-то тут, короче, с ними делают Так, пошла у нас игрушечка Ага, мы котенка, кстати, делаем Мне кажется, котенка мы сейчас собираем Ну-ка, ну-ка А здесь что с ним такое делают? Расщепляют обратно на куски с помощью этого лазера Или что это такое? Давайте, ребят, смотрим О, готовая продукция, пожалуйста хрена себе, сколько дел мы проделали, чтобы сделать котеночка И наш котеночек, я так понимаю, вот сюда сейчас вот поедет, да? Давай, родной, смотрите, какой милаха получился, ай да красавец Ай да негодяй малой, а, ну что, ты пойдешь ко мне, нет? Взял я его, бабамс, приехал, он взял я котенка Только что с ним делать теперь, без понятия я Возможно, еще надо будет сделать несколько таких котят, или что? а а все, понял, друзья, котенка нужно поставить вот сюда Есть такое дело, да это типа пропуск своеобразный в лабораторию дальнейшую. Ну что ж, проходим. Что ж, я тебя поздравляю. Наконец-то мы проходим дальше. У нас ты получается. И кроме как темного коридора вперед, нас почему-то никуда не пускают. Алло, я хотел... Эй, алло, какого черта? Ты кто такой вообще, дядя? Эй! Куда деваться, друзья? Бежим отсюда, бежим! Не получается у меня сюда пойти! Куда? А, вот туда надо идти! Бежим туда! Быстрее! Быстрее! Хуги-вуги нас догоняет! Уходим от него по темным коридорам и сливаемся куда-то в трубу! Вы видели этого? Типа, нихрена себе! Я же реально чуть не отложил кирпичей в одно место! Блин, офигеть просто! Этот Хуги-вуги явно нас пугает! А, как, Какого хрена, чувак? Ты что здесь делаешь? Куда-то мне надо было, видимо, свернуть! Ре, реально он страшный очень! Хуги-вуги, ну ты, конечно, Заставил меня попотеть сегодня Однако, да Что ж, вот такая у нас игрушечка Poppy Плейтайм, да, достаточно интересная Достаточно хардкорная Все-таки Хуги-Вуги взял и сожрал меня в оконцове Что мне не очень-то понравилось И нам сразу же включают э, Возврат на а предыдущую сцену Где мы, собственно, от этого типа И начинаем убегать Ну что ж, достаточно страшно Я ставлю этой игрушечке в своем жанре хоррора 9 из 10 возможных баллов Потому что реально атмосфера Вроде бы она не заставляет тебя с самого нуля, сразу же бояться от страха И ты такой вроде бы расслабленный И тут на тебе, откуда ни возьмись, появился Дядя Вася, да, вот такой вот хуги-вуги Который тебя готов сожрать И от него придется убегать, я так понимаю На протяжении всей игры, только лишь в различных а, Локациях. А что ты, зритель, думаешь По поводу игрушечки Poppy Playtime Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления На этот счет, и мы с тобой непременно Все это дело обсудим. Также пиши Мне предлагай, какие бы ты еще хотел игры увидеть На моем канале, и братишка Scratch прислушается И обязательно в них сыграть